Все миновалось мимо промчалось время любви страсти мучения, мрак и забвения скрылисься а вы скрылись а вы Так я примены,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 Скоро печали встречу конец. Ах, для тебя ли, юный певец, Прелесть Елены розой цветет, Розой цветет. Читится толпой В мирном жилище На пепелище В чаше простой Стану в смирении Черпать забвение И для друзей Резвой рукой Двигать струной Арфы моей, Арфы моей В муке себя юную хлою вздумал любить, вздумал любить, как ветерочек ранее Престанно не страстью игра. или всем посвящать срыва шаль, я срыва честь Через... Радость очей, хладно транися, грустью моей чьи взывает бедный певец, бедный певец. Встречает мука Крова ищи, крова ищи, В семи Цепи влачи, цепи влачи.